Всем здравствуйте, с вами Ольга Заманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом, основан он 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Я сегодня хочу начать свой вебинар именно с того, что попробуем с вами вместе разрушить мифы, о сетевом бизнесе. Я просто очень много смотрю иногда посты на ленте и до такой степени они кричащиеся. Меня прям это настолько возмущает. То, что зазывают людей, не зная куда не пишут в, в, в, до такой степени а, ну, интересно в том, что а, является то, что они пишут, а, является обманом. И я сегодня вот именно хочу вам рассказать мифы сетевого маркетинга или как вас обманывают, зазывая... В сетевой бизнес. Но первое, это что я все время вижу, что написано: это просто не требует много времени. Ребята, ну вот поверьте мне, уже более 10 лет в интернете, в сетевом маркетинге, и то, что вы говорите, что 2-3 часа хватает в неделю один раз. Не верьте этому никогда. Ну вот прямо вот за 5 минут в день вам будут уделять, будете уделять сетевому бизнесу раз в полгода, и деньги вам мешками домой будут приносить. Ну это просто так смешно, как бы не так. А, успех в любом деле строится, ребята, на профессионализме и опыте. А почему вот в, в институте, в школе нужно учиться? А тут вы сразу приходите профессионалами? Нет, конечно. Сколько вам нужно, чтобы стать экспертом в своем деле? Научиться правильно действовать в сложных ситуациях? Пять минут разве полгода? Некоторые думают, и ведутся на это. Просто очень хочу вас предупредить. Ребята, снимите розовые очки. А Пока вы не выйдете из зоны комфорта, не будете вкладывать время, средства и свое, свое образование, много денег вы никогда не заработаете. Второе. А каждый может. Пишут, каждый может. Да нет. Это чистейшая ложь. Далеко не каждый может избавиться от своих страхов и тараканов в голове. Оторваться от дивана и начать действовать. 80% даже никогда не разберутся. Да что там говорить, многие просто и не хотят об этом, об этом основательно и разбираться. И вот мне все время хочется спросить этих людей, ребята, вы о чем Разве директором предприятия может быть каждый? Нет, конечно. Здесь то же самое. Кто-то должен работать над дядю, и это факт. За, заходите, захотите выбраться из попы, все будет в ваших руках. В остальных случаях работайте, и будет вам счастливая, свободная жизнь на пенсии. Ну, а вы, меня надеюсь, вы поняли, да? Третий – это быстрый заработок, пишут. Не ждите никогда быстрого заработка. Если у вас нет наработанной структуры, знаний и опыта, интернет взрывает истории сетевиков, которые быстро добились успеха. Копните глубже и посмотрите, ценой каких усилий и опыта они к этому пришли. Да, в этой компании они вышли на высокий статус за два месяца. Но посмотрите, чем они занимались раньше – Зрите в корень. Баба, бабе Маше, моющий подъезды, которая не может связать два слова, такой успех за два месяца не повторить. Это 100%. Будьте готовы учиться и нарабатывать опыт. Четвертое пишут. Пассивный доход. Вот этот пункт меня больше всего удивляет. Нет его, ребята, в сетевом бизнесе. Запомните это раз и навсегда. Это самый большой миф которые очень любят пудрить мозги новичкам. Вот сейчас поработаешь, а потом на островах будешь жить, э, э, э, на пальму плевать и деньги с карты снимать. Э, ребята, так и хочется сказать. Три ха-ха-ха. Посмотрите э, на своих лидеров. Они вклад... вкалывают, потому что знают. Э, э, дашь слаб... слабинку, и твоя структура уйдет а ты останешься как принцесса на горошине. Да у них более насыщенная жизнь, и э, имея голову на плечах, можно создать себе хороший, до, э, хороший доход. И не в сетевом маркетинге. Он лишь поможет создать капитал. когда Тогда вы сможете все оставить грамотно, вложить накоплено и жить не работая. Пятый уникальный продукт, который они впаривают. Ну, э, ребята, иногда я э, смеюсь до слез. Это вообще отдельная песня. Не спорю, есть манюсенький манюсенькие процент компаний, у которых действительно стоящий уникальный продукт. Но кричать об этом каждой компании явно не стоит. Подавляющее количество уникальных сетевой продукции, в скобках уникальный) можно найти гораздо дешевле. Если вычесть огромные выплаты, а в сеть и красивую упаковочку. Нужный продукт даже с доставкой на дом выйдет намного дешевле, раза в три или в четыре. А, поэтому я не работаю, никогда не работала и не работаю с продуктами. Никогда ничего не заказывала в интернете и не покупала, и никогда не буду покупать. Так что заниматься сетевым бизнесом можно и нужно, имея четкие цели, отбросив сопли, слюни, твердо зная, что вы готовы к саморазвитию, неудачам к успеху а, и, и успеху, который обязательно а, придет только к упорным. Будьте всегда успешными, сильными и не обижайтесь на меня, пожалуйста, что я а, так сегодня резко а, а, говорю о а, сетевом бизнесе. Это бизнес не для слабых. А, на мифы сетевого маркетинга, я надеюсь, вы больше не поведетесь. Итак, следующая тема. Я хочу вам, ребята, поговорить о том, что ну, у каждой только приходят, когда в любой проект, даже у нас фонд приходит, в любую компанию, в любой проект, вы приходите. Ну, это если хорошо, что вы пришли там а, с, со своей командой, пусть это будет и небольшая команда, но вы же не будете только на них надеяться. Вы все равно сидите, приглашаете и все время пополняете свою команду а, новыми партнерами. И я сегодня просто хочу обратиться к тем лидерам, а, которые а, есть у нас такие, а, которые не очень-то обращают внимание на своих партнеров. Я хочу вам а, прочесть очень а, поучительную басню. Она а, и, Ее найдете в интернете. Басня называется «Кедр а, Леонардо да Винчи». А, прочтите, может быть, и узнает, кто себя в ней. А, «В одном саду рос кедр. А, с каждым годом он мужал и становился все выше и краше. Его пышная корона царстве тень, но... Чем больше он а, разрастался и тянулся вверх, тем сильнее в нем росло а, ненапомерное высокомерие с презрением, поглядывая на всех свысока. Однажды он повелительно крикнул «Уберите прочь этот жалкий орешник!» И дерево было срублено под корень. «Освободите меня от соседства с невыносимой смоковицы. Она докучает мне своим глупым видом, приказал в другой раз капризный кедр. И смоковицу постигла та же участь. Довольный собой, горделиво, покачивая ветвями, списивый красавец никак не унимался. «Очистите вокруг меня место от старых груш и яблок!» И деревья пошли на дрова. Так неугомонный кедр а, повелел истребить одно за другим все деревья, стал полновластным хозяином саду, от былой красы, которого не осталось, остались одни к ним. Но однажды разразился сильный ураган, а раз, а, раз, ну, разознавшись, кедр изо всех сил а, противостоял ему, крепко держался за землю мощными корнями, а ветер не степел. Встретив на своем пути других деревьев беспрепятственно набрасывался э, на одинокого стоявшего красавца, нещадно ломая круша и, при, и пригибая его к низу. Наконец истерзанный кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился на землю. Я а к чему э, вам прочла эту башню? Ребята, а вы и ваша команда это лес, в котором важен Каждое дерево, где все гармонии и где все поддерживают друг друга. Но если забыть о том, если отказаться от своей команды, то в одиночестве вы просто не выстоите. Успех это всегда совокупный труд, поэтому цените, поддерживайте каждого члена своей команды. Только так ваш успех, которого вы достигнете, будет постоянным. Я говорила, что наш фонд ⁇ это инвестиционный МЛМ-проект. И на сегодняшний день у нас, ребята, есть очень хорошие, шикарные площадки. Я просто вам сейчас быстренько их покажу и расскажу, как выглядят и что они, что вы на них можете заработать. Итак, первая площадка это Денежный рай. Ребята, это деньги на каждый день. И я всегда говорила и всегда говорю о том, что какой вход, такой и доход. На этой площадке вы не станете никогда миллионером. Вы себе просто заработаете деньги на каждый день. Итак, там вход можно входить с 250 рублей, и и второй и первый стол это 500 рублей. Нет привязки к первому столу, поэтому вы можете активировать или через удвоитель, или же сразу же становиться на первый стол. Доход у вас будет с каждого вашего партнера. Будете получать 150 рублей и плюс 50 реферальное И Итак, я еще раз говорю: что на этой площадке вы никогда не станете миллионером. Итак, следующие две площадки это автопрограмма Энерго Мини и Автопрограмма Энерго. А эти две площадки у нас. На этой площадке Автоэнергомини можно входить, здесь нет привязки к первому столу, здесь можно делать старт своего бизнеса с любого стола. Сегодня мы ее разберем. А вот автопрограмма Энерго, здесь ход 30 тысяч, а за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Вот здесь, вот, ребята, здесь вы станете миллионером. Итак, две инвестиционные площадки я о них сегодня говорить не буду, и 6 MLM-площадок. Это мы работаем на Golden Ring Mini, а получаем пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини и площадка клевер. Они идентичны, различаются только входом. Я просто советую клевер мини и площадку PDA, Денежный рай для тех партнеров, которые новички только что пришли в интернет, они еще многого не знают, они не умеют еще приглашать и вот на этих площадках можно отрабатывать, нарабатывать опыт с приглашениями. Вход сюда на клевер мини это составляет 300 рублей, а денежный рай я вам уже сказала, а на площадке ПД можно стартовать с первого стола, можно стартовать, здесь нет привязки к первому столу, а можно стартовать с любого стола и какой вам понравится, но первый стол стоит 100 рублей. Так что для новичков у нас есть такие площадки. Итак, и работая на Golden Ring Mini, вы будете получать по двум клеверам на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А когда вы перейдете на Golden Ring, здесь у вас пассивный доход будет по площадке World Money и по площадке ПД. Хочу вам сделать такой акцент на то, что у нас в фонде нет нигде никаких абонентских плат нет никаких отчислений на развитие фонда наш наша администрация с партнеров не, не берут ни одной копейки вывод у нас ежедневно а для вывода у нас есть два кошелька это perfect money и payer кошелек на пополнение у нас подключена Касса Фрей. Вы можете пополнить а, с любой платежной системы, с а, карточек а, Сбербанка и плюс криптовалюты. А, на, за, любой, любой каприз за вас, а, за ваши деньги. Поэтому а, в, здесь у нас нет никаких проблем. Итак. Для того, чтобы стать нашим партнером, вы должны пройти регистрацию. Регистрацию обязательно нужно подтверждать через свою почту. У нас... Регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами подтверждается с целью безопасности через вашу почту. Итак, вы подтвердили и сразу переходите в профиль. Устанавливаете свой аватар, загружаете, как только код приходит от вашей фотографии. А вот на это место нажимаете кнопочку «Загрузить». Прописываете свой скайп, прописываете свою страничку ВКонтакте и свой номер телефона. Для чего это нужно? А для того, что у нас на некоторых площадках есть реинвест по броне спонсора, поэтому а, ваш спонсор должен видеть ваши контакты. Точно так ваши партнеры должны видеть ваши, ваши контакты как своего спонсора. Как только вы все прописали кошельки и только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить», сайт перегружается и все сохраняется. И следующий шаг – вы звоните своему спонсору и решаете, на какую площадку вы пойдете зарабатывать деньги. Итак, я начинаю презентацию именно с площадки Автоэнерго. Чем она мне нравится? Она мне нравится тем, что на этой площадке у нас нет а, привязки к первому столу. А, здесь можно, здесь разработано несколько стратегий, и я сегодня вам расскажу просто об одной очень хорошей стратегии. Эта стратегия называется, в, вернее, вход на нее на, сразу на три стола. Первый стол 500 рублей, второй стол 1000 а, и третий стол 2000 Здесь очень выгодно работать два на два, а каждый партнер приглашает по два партнера. И вы быстро, и каждый из вас партнеров, ваших партнеров быстро выйдет на вот эту вот сумму. Итак, пригласили вы первого партнера, прежде чем поставить, звоните спонсору, потому что реинвест именно этого стола, именно по маркетингу, должен быть здесь у вас. Если вдруг вы не позвоните, а поставите своего партнера, то ваш реинвест, ваш клон улетит слева направо на свободное место. Поэтому зачем вы будете терять? Вы здесь одним партнером закрываете сразу два места. Итак, первый партнер, как только нажимает «Покупку», Второго стола вам сразу же на баланс 300, 750 рублей а, на вывод, а 250 получает ваш спонсор. А, третий стол у нас накопительный, у вас идет в накопительный баланс 2000. А, и так, как только нажимает покупку первого стола второй партнер, ваш стол закрывается и вы сами под себя становитесь на это место. А, Второй партнер нажимает покупку, вернее, второй партнер нажимает покупку второго стола. Этот стол у вас закрывается, и вы сами под себя становитесь клоном вот сюда, на это место. И покупку делает второй э, партнер второго стола. У вас стол этот закрылся и открылся за 6 тысяч. Четвертый стол. Это все накопительный э, э, баланс. Итак, первый партнер, точно так, как и вы, он продублицировал своего спонсора, пригласил также двух партнеров. И приходит к вам, становится он на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А тысячу получает ваш э, спонсор. А вот за 2000 идет реинвест третьего стола. Вы можете выставить бронь под своего клона. И у вас у клона закроется одно место. И э, второй партнер э, делает дубликацию точно так закрывает работаете два на два и закрывается у вас этот полностью три стола и он приходит становится на это место 6000 приплюсовывается ребята вы можете своего клона закрывать или же здесь идет следом третий партнер к вам приходит становится сюда на это место и у вас открывается Пятый стол полностью выплаты это за 12 тысяч. Итак, первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. Приносит 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл тоже свой именно четвертый стол и приходит, становится на это место. Итак, третий партнер тоже самое закрыл и пришел, принес вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. Итак. Вы всего лишь, вы можете не третьего партнера, если вы не пригласили третьего партнера, вы можете закрывать своего клона. И этот клон ваш встанет сюда и тоже принесет вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы, если взять два на два, то вы с двумя партнерами каждый партнер приглашает по два партнера, и вы выходите на эту выплату. 39,750. Я считаю, что это шикарно. Есть деньги 9,750 поставить на вывод, а за 30 тысяч можно активировать площадку «Автоэнерго» за 30 тысяч. И зарабатывать наши партнеры точно так и делают. И зарабатывают там уже миллионы. Итак, автопро... площадка Golden Ring Mini. Чем хороша эта площадка? Она нам дает выход на золотое кольцо, на мою любимую площадку. Здесь можно входить с 2000 через удвоитель, но можно сразу миновать удвоитель и сразу становиться в первый блок за 4000 что дает, дает нам удвоитель а дает нам удвоитель просто два партнера переход сюда на э, первый блок Итак, первый партнер приходит к вам становится на это место а прежде чем поставить второго партнера звоните своему спонсору чтобы он выставил бронь к вам в плечо потому что реинвест этого стола и именно должен идти сюда по маркетингу, сюда в этот стол. Если вы не звоните своему спонсору и спонсор не выставляет вам реинвест в этот стол, то ваш реинвест летит слева направо на свободное место. Ну, вот так зачем вы будете закрывать чужие структуры? А так позвонили спонсору, спонсор выставил, и вы поставили второго партнера. А вот когда вы ставите бронь, выставляете под второго, третьего партнера, у первого будет это уже, вы выставляете своему первому партнеру с, со своего кабинета бронь. Он звонит вам и говорит, что у меня становится второй партнер, и мне нужно выставить бронь. И вы выставляете ему именно в его стол. Reinvest. Итак, получаете вы 3700 на баланс для вывода, а за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер. Я уже говорила, что вы будете здесь получать пассивный доход на три уровня глубину и плюс реферальное вознаграждение за каждого вашего клона, за каждого вашего партнера, который будет лететь сюда, выходить на Клевер Мини. Четвертый партнер и пятый партнер, они дают вам двойную выгоду. Они дают переход во второй блок за 8000, а и плюс они закрывают плечи вашего реинвестного места. А по четвертого можно поставить, выставить брони, поставить шестого. А у четвертого... Партнера будет реинвестное место. И вы уже получите не 3 700, а 3 800. Так. Итак, 6 всего лишь партнеров, а закрыли вы семиместную местную матрицу. И получили сколько? 3 700 и 3 800, ребята. Это сколько? 10 500. Шикарно, 6 партнеров, 10 500. Это очень хорошо. Итак, сюда идут на этот стол ваши партнеры, ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров. И все это быстро закрывается. Все у нас, ничего нигде не меняется. И как только становится сюда третий партнер, вы выставили бронь, вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода. А за три у вас активируется площадка «Кривер». А вот четыре прибавляется. Здесь это ваше реинвестное место. К четвертому партнеру. И к пятому. И это 20 тысяч. И у вас активируется автоматом Golden Ring «Золотое кольцо» за 20 тысяч. Итак, переходим на этот слайд. И у вас активировалось за 20 тысяч Golden Ring. А Здесь можно, ребята... Покупать очень многие, покупаю сразу, и можно, здесь нет привязки к первому столу, здесь можно начинать из 20 тысяч, из 40 тысяч, можно сразу же и с третьего стола начинать работать. Как у нас команды в Казахстане, они покупают первый стол и сразу третий, заходят на 120 тысяч. Шикарная здесь они разработана стратегия, где они быстро быстро выходят сразу же на. Выплатить. Итак, идут за вами с Golden Ring Mini все ваши партнеры. У вас активировалось, идут реинвесты. И это, здесь маркетинг одинаков, ребята. И прежде чем поставить, выставить бронь третьему, а вы а, реинвест, когда поставить второго, всегда звоните своему спонсору. А у первого будет это реинвестное место. И 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер как я говорила, они вам дают двойную выгоду. Переход за 40 тысяч а, во второй блок и плюс закрывает ваше реинвестное плечо. А под четвертого бронь выставите шестому, у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, так следующий стол переходят ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И это полностью все закрывается. И опять вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к четвертому и пятому партнеру. И за 100 тысяч у вас активируется третий блок. А здесь можно выставить бронь под четвертого Выставить, поставить шестого. Четвертое будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Здесь настолько все заполняется быстро, все четко. Не надо делать вареную колбасу. Выжимать из этой матрицы по 80 по 100 тысяч с одного стола. Ребята, я это не советую. Выплаты 2 получились. Переходим в следующий стол. Итак, мы вышли уже. На третий стол. Это полностью наш зарплатный стол. И прежде чем поставить второго партнера, бронь выставляет ваш спонсор. А под, треть... под второго поставить можно третьего. А у первого будет реинвестное место. И вы 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч это 10 клонов на площадку World Money за тысячу. Один клон за 5000 на четвертый стол площадка World Money. И 50 клонов летят на площадку PD на первый стол. Итак, это ваш денежный рай, это ваш пассивный доход. Итак, вы четвертый партнер становится вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер 100 тысяч на баланс для вывода, а у четвертого можно выставить броню, поставить шестого, у четвертого будет реинвеста и опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно. И до, до, до, сколько будете работать, столько будете и получать. Я еще раз напоминаю о том, что какой вход, такой и доход. Ребята, запомните. Если вы будете заходить на 100 рублей, на 100 рублей вы никогда не заработаете и не станете миллионером. А вот на такие площадки, где есть вход большой, да, вы запросто вы за месяц станете миллионером, если не будете лениться. Итак, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Для тех, кто еще думает, ребята, добро пожаловать в наш фонд. Всем пока-пока. Желаю всем а, счастья, здоровья, благополучия и, и семейного, и благополучия а, на работе. И, конечно, желаю, чтобы все были здоровы. А поберегите себя и своих близких, ребята. Сходите в поликлинику, а, сделайте прививку. Итак, пока-пока.